Продолжаем смотреть серию рассказов о двухстах самых богатых людей России. И следующий в списке Forbes Усманов Алишер Бурханович. В марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России, оценив его состояние в 20 миллиардов долларов США. В октябре 2012 года он переместился на второе место – уступив Виктору Виксельбергу. В 2013 и 2015 годах возглавлял список богатейших людей России. Продолжительное время являлся богатейшим человеком Великобритании. В 2012 году по версии журнала Forbes занял 67 место среди самых влиятельных людей мира. В то же время входит в число 30 самых влиятельных людей узбекского футбола по версии Sports.ru. В 2012 году вошел в ежегодный рейтинг 50 наиболее влиятельных людей по версии журнала Bloomberg Markets Magazine. В списке 200 богатейших бизнесменов России за 2016 год, составленном российской версией журнала Forbes, Усманов занял третье место с 12,5 миллиардами долларов. А в 2017 году перешел на пятое место, но уже с 15 миллиардами долларов. В 2018 году занял десятое место с капиталом 12,5 миллиардов долларов. В 2018 году Усманов попал в кремлевский доклад Минфина США, Список лиц, приближенных президенту России Владимиру Путину, именно поэтому его состояние уменьшилось на 3 миллиарда. Алишер Усманов родился 9 сентября 1953 года в городе Чуст на Манганской области Узбекской ССР. Он самый старший среди четверых детей в семье. Отец Алишера Усманова Бурхан Усманов в 1980-е был прокурором города Ташкента. В детстве, после окончания трех мушкетеров, увлекся шпагами и мушкетерскими поединками и занялся фехтованием. Уже через два года тренировок в секцию он вошел в юношескую сборную республики по фехтованию, а через некоторое время стал мастером спорта и входил уже в сборную команду СССР. В это время впервые увидел свою будущую жену Ирину Винер. Она старше Лишера на пять лет и занималась художественной гимнастикой в том же Дворце Спорта. В 1971 году поступил, а в 1976 году окончил МГИМО по специальности «Международное право». Его сокурсником был Сергей Ястрижемский, работал научным сотрудником Академии наук СССР, старшим референтом ЦК УКСМ Узбекистана генеральным директором внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира, в 1966 по 1981 годах Усманов был членом ВЛКСМ, чуть позднее вступил в КПСС. Поэтому о происках империализма и о том, что буржуазия – социально-классовая категория, которой соответствует господствующий класс, знает не понаслышке. В 1980 году Усманов вместе со своими приятелями Бахадыром Насымовым, оперуполномоченным особого отдела КГБ, сыном заместителя председателя КГБ Узбекской ССР Мухаммед Амина Насымова и Ильхамом Шайковым, сыном министра сельского хозяйства, был осужден на 8 лет лишения свободы по обвинению в совершении вымогательства взятки и хищения социалистической собственности. В 1986 году Усманов был условно досрочно освобожден из колонии ввиду искреннего раскаяния и за примерное поведение. Журналист The Guardian Ян Кобейн писал, что редакция газеты располагает доказательствами того, что Усманова подставили, но высказал сомнения относительно заявления официального представителя Усманова, который сказал, что тот отправлен в тюрьму как политический заключенный. И впоследствии помилован указом президента ССР Михаила Горбачева. Официально Усманов был реабилитирован лишь в 2000 году Верховным судом Узбекистана, признавшим дело полностью сфабрикованным. 20 мая 2017 года обозреватель Эхо Москвы журналист Юлия Латынина в эфире передачи «Код доступа» процитировала это решение. Приговором военного трибунала бывшего Туркестанского военного округа от 19 августа 1980 года Усманов Алишер Бурханович узбек признан виновным в совершении преступлений предусмотренных статьями 17 и 152 часть 2 соучастием в получении взятки при отягчающих обстоятельствах 129 статья часть 2 мошенничество совершенная группа лиц и 119 статья, часть 2. -я. Хищение государственного имущества путем мошенничества, совершенного группой лиц. После освобождения зарабатывал на жизнь переводами с арабского языка и затем поступил на работу патентоведом в лаборатории Института физики Академии наук СССР в Андижане. С помощью связей, приобретенных во время учебы в МГИМО, он вернулся в Москву, где стал работать Внешнеэкономической ассоциации Советского Комитета защиты мира. В 1987 году в Раменском учредил кооператив «Агропласт», который занимался производством полиэтиленовых пакетов на базе Раменского завода «Пластмасс» в Московской области, а также до 1993 года поставками табака. В 2003 году в интервью газете «Ведомости» Усманов утверждал, что перестал заниматься продажей табака из-за идеологических соображений, поскольку решил, что не станет больше продавать товар, который несет угрозу для здоровья людей. В свою очередь в 2012 году русская версия журнала Forbes утверждала, что причиной такого отказа послужило банкротство компании, вызванное девальвацией рубля. В 1997 году окончил финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности «Банковское дело». В 2007 году компания, связанная с руководством английского футбольного клуба «Арсенал», наняла частного детектива для того, чтобы расследовать прошлое Усманова. Расследование заняло полгода, в это время детектив посещал Ташкент, после чего сообщила заказчикам, что не получила результатов, пояснив, что власти Узбекистана запутывают расследование. С 2006 года Усманов является членом Бюро правления Российского Союза промышленников и предпринимателей, и в настоящее время возглавляет его комитет по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и устранению административных барьеров. В августе 2006 года Усманов как частное лицо приобрел у партнера Бориса Березовского и Бадри сто 100% акций издательского дома «Коммерсант». В конце 2006 года стало известно, что Усманов ведет переговоры о покупке 50% акций российского спортивного телеканала 7 ТВ». Планировалось, что канал войдет в мультимедийный холдинг, основой которого стал «Коммерсант». В 2007 году 75% акций канала «Муз ТВ» также перешли в собственность Усманова. В 2008 году через общих знакомых с Усмановым познакомился Юрий Мильнер. И в августе Усманов становится акционером ДСТ. В мае 2008 года появилась информация о том, что Усманов договорился о покупке долей в российском операторе сотовой связи «Мегафон» у датского юриста Джеффри Гальмонда. Причем по окончании сделки Усманов получит контроль на 31,1% акций оператора мобильной связи. Ориентировочная сумма сделки не менее 5 миллиардов. 24 апреля 2012 года изменилась структура акционеров компании Мегафон, в результате чего А.Ф. Телеком Усманова получил контрольный пакет 50% и одну акцию. 2 октября 2013 года Мегафон объявил о закрытии сделки по приобретению 100% ООО с карты Йота и Гардсдейл Сервис Инвестмент Лимитед. В ноябре 2010 года фонд Digital Sky Technologies, совладельцем которого является миллиардер Усманов, получил полный контроль над интернет-порталом Mail.ru. В мае 2013 года группа компании Mail.ru Group начала выходить из капитала Facebook в рамках IPO американской компании. В 2013 году Mail.ru Group продала все принадлежащие ей акции социальной сети. В 2012 году Основана диверсифиционная международная компания ASM Holdings, которая объединила холдинг Металлоинвест, операторов связи Мегафон и Скартел, лидера интернет-рынка в русскоязычном сегменте Mailru Group, телеканалы Disney Russia, Муз ТВ и Ю. Доли в холдинге распределились следующим образом: Усманов 60%. Структуры Владимира скотчат 30% и Фархада Машири 10%. В 2013 году Усманов владел акциями Apple на сумму в 100 миллионов долларов. Продав их, он приобрел акции китайских технологических компаний, в частности интернет-ритейлеров Alibaba Group и JD.com. В октябре 2016 года представители ОСМ Холдинг сообщили о том, что Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России. В 2015 году он провел за пределами РФ более 183 дней, необходимых для подтверждения статуса налогового резидента. Причинами этому назывались занятия спортивной, благотворительной и филантропической деятельности, а также проблемы со здоровьем. Как отмечает журнал Forbes, после вступления в силу в Россию 1 января 2015 года с закона о контролируемых иностранных компаниях некоторые состоятельные россияне поменяли налоговое резидентство, чтобы выйти из-под его действия. По нему российские налоговые резиденты должны платить дополнительные налоги, если их доля в иностранных компаниях превышает 25%, а оборот их компаний более 30 миллионов рублей. На налоговых резидентов закон не распространяется. Сам предприниматель пообещал вернуться в статус резидента РФ после окончания работы президентом Международной федерации фехтования. 27 ноября 2016 года Усманов был избран президентом ФИЕ на очередной четырехлетний срок. Пост президента ФИЕ он занимает с 2008 года. В 2018 году Усманов занял восьмую строчку в рейтинге The Sunday Times Rich List среди тысячи самых богатых людей в Великобритании. Его трудовая деятельность 1990-1994 по годы первый заместитель гендиректора ЗАО «Интеркросс», в 1993 году первый русский независимый банк, в котором Усманов входил в состав совета директоров. Выступил в качестве соучредителей МАПО-банка. В 1994-1995 годах советник генерального директора Московского авиационного производственного объединения МАПО. В 1995-1997 годах первый заместитель председателя правления МАПО-банка. В 1994-1998 годах генеральный директор межбанковской инвестиционно-финансовой компании Интерфин-ЗАО МИФК Интерфин. В 1997 по 2001 годы член Совета директоров ОАО Архангельс-Геолдобыча. С ноября 1998 года по февраль 2000 года первый заместитель гендиректора ООО «Газпром Инвест Холдинг». С ноября 2000 года по июль 2001 года исполнял обязанности советника председателя правления ОАО «Газпром». С февраля 2000 года по октябрь 2014 года генеральный директор ООО «Газпром Инвест Холдинг», дочерняя компания «Газпрома», занимается возвращением его дебиторской задолженности. На этом посту Усману удалось вернуть под контроль «Газпрома» 100% акции «Севернефти» «Газпрома», владеющего крупнейшей южно-русским месторождением, контрольные пакеты акций «Запсиб Газпрома» и «Сибура». А также более 50% акций СтройТрансГаза. В конце августа 2007 года стало известно, что компания Red and White Holding, совладельцем которой является Усманов, 50% акций приобрела 14,58% акций компании Arsenal Holdings, являющейся владельцем 100% лондонского футбольного клуба Арсенал. За 75 миллионов фунтов стерлингов, это около 150 миллионов долларов. В сентябре 2007 года Усманов довел свою долю в футбольном клубе до 23 акций. Между ним и американским спортивным магнатом Стэном Кронке была своего рода конкуренция в деле наращивания своих долей в лондонском клубе. Конечной целью обоих предпринимателей являлось мажоритарное владение Арсеналом. В августе 2018 года компания Red and White Securities продала все 30% акций Арсенала основному акционеру лондонского клуба, американскому предпринимателю Стену Кронке. Сумма сделка 550 миллионов фунтов стерлингов. С 6 декабря 2008 года президент Международной федерации фехтования ФИЕ по итогам голосования обогнал действующего президента ФИЕ француза Рене Рока с преимуществом в 5 голосов. 8 декабря 2012 года Усманов переизбран на пост президента Международной Федерации фехтования. С 28 апреля 2009 года член Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовки и проведению 22 Олимпийских зимних игр и 11 Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 28-й Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани. Усманов являлся членом Совета по подготовке и проведению 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Является членом Попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России. В середине октября 2015 года было объявлено, что УСМ Холдингс Усманова совместно с ЮТВ Холдингом Инвестирует 100 миллионов долларов в киберспортивную организацию Virtus Про». В феврале 2015 года Усманов оказал помощь Российскому футбольному союзу, предоставив ему кредит в размере около 400 миллионов рублей, когда задолженность организации перед главным тренером сборной России по футболу Фабио Капелло и всем тренерским штабом составляла 8 месяцев. Зарплата Капелло не выплачивалась с июня 2014 года. Задолженность рФС перед ним составляла по разным данным от 350 миллионов до 600 миллионов рублей. второй раз в июне 2015 года Усманов предоставил организации средства на выплату долгов по зарплате капеллы размером в 300 миллионов рублей это около 5 миллионов евро. Усманов уже выделял РФС 300 миллионов рублей в преддверии чемпионата мира 2014 года на безвозмездной основе в рамках благотворительной деятельности. Журнал Forbes в 2012 году оценил состояние Усманова в 18 миллиардов. Это 28 место в мире и номер один в России. В 2016 году журнал Forbes оценил состояние Усманова в 12,5 миллиардов. Это номер три в России. В апреле 2010 года британская газета The Sandy Times включила Усманова в десятку богатейших людей в Великобритании. Он расположился на шестой позиции в рейтинге состоянием в размере 4,7 миллиарда фунтов, рост по сравнению с прошлым годом на 213%. В апреле 2013 года назван самым богатым человеком в Великобритании по версии рейтинга The Sunday Times Rich List. В 2016 году Усманов вошел в топ-10 рейтинга самых богатых жителей Швейцарии. В феврале 2017 года в обновленном рейтинге Forbes бизнесмен Алишер Усманов отнесен на пятую строчку российского рейтинга и на 66-ю позицию мирового зачета с капиталом в 15,2 миллиарда долларов. Супруга. С 1992 года главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винни-Русманова в начале 1980-х годов, еще находясь в заключении, Алишер послал Ирине Платок что по узбекскому обычаю означает предложение руки и сердца. Их пасынок атон Винер, сын Ирины Винер от первого брака. Антон Винер владелец сети элитных соляриев Сан и Сити и основатель сети Хивинская Чайхана Урюк Кафе. Своих детей у Алишера Усманова нету. Среди близких родственников Усманова назывался племянник Бабур Усманов, который в мае 2009 года женился на Диере племянницы Шавката Мирзиева. В то время премьер-министр, а ныне президент Узбекистана. Бабур Усманов насмерть разбился на своем автомобиле 8 мая 2013 года в Ташкенте. У Алишера Усманова есть еще шесть племянников. 17 сентября 2007 года предприниматель за день до начала торгов на аукционе «Сотбис» за 111 миллионов долларов США приобрел выставленную на продажу коллекцию искусством Стислава Ростроповича и Галины Вишневской, состоящий из 450 лотов. Примечательно, что по предварительной оценке стоимость коллекции составляла от 26 до 40 миллионов долларов США. После покупки Усманов безвозмездно передал коллекцию российскому государству и в данный момент она экспонируется в Константиновском дворце в Санкт-Петербургске. Тогда же, в сентябре 2007 года, Усманов выкупил у компании Олега Видова «Films by Love Wing» исключительные права на коллекцию советских мультфильмов и передал ее детскому каналу Бибигон. В мае 2011 года Усманов вошел в пятерку крупнейших британских благотворителей в рейтинге, составляемом газетой The Sunday Times. По данным изданиям, заслуга это – финансирование предпринимателям Фонда искусства, наука и спорт. Общий объем благотворительных трат Усманова за прошедший год составил около 126,5 миллиона долларов. В 2013 году фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» устроил возвращение картины Франца Халса «Святой Марк» в ГМИ Государственном музее имени Пушкина. В 2013 году Алишер Усманов занял первое место в рейтинге российских меценатов по версии журнала Forbes. 4 декабря 2014 года Алишер Усманов в Нью-Йоркском аукционе «Кристис» приобрел за 4 миллиона долларов США Нобелевскую медаль Джеймса Уотсона, которую Уотсон был вынужден продать, и вернул ее ученому, на что тот ответил «Я глубоко тронут этим жестом, который доказывает его высокую оценку моей деятельности после открытия структуры ДНК, посвященную исследованиям в области раковых заболеваний». Алишер Усманов известен не только как благотворитель, но и благодаря скандалам вокруг застройки природоохранной зоны. С лета 2011 года компания-застройщик, которой владеет Антон Винер, производит строительство в природоохранной зоне реки Сходни, несмотря на отсутствие по данным журнала Аминки на разрешительной документации и наличие предписаний об устранении нарушений законодательства от Федерального агентства водных ресурсов и природоохранной прокуратуры Московской области, ряда объектов капитального строительства, включая здание Международной академии спорта Ирины Винир и несколько элитных 17-этажных жилых домов. В июле 2013 года председатель Совета директоров компании застройщика Химки Групп Д. Паньков на сайте радиостанции «Эхо Москвы» пояснил, что Ирина Винер имеет прямое отношение только к одному объекту в микрорайоне Новогорск – Международной академии спорта Ирины Винер, возводимому на деньги ее мужа Усманова на участке, ранее предоставленном ей бывшим губернатором Московской области Борисом Громовым. Рядом трех километров на берегу реки Исходни структурами Усманова строятся жилые дома, ранее этой стройкой занимался Антон Винер. Паньков опубликовал ряд разрешительных документов на вырубку деревьев в пойме реки и ведение строительства от июня 2013 года. Со слов Панькова существует договоренность о том, что будущие жители многоэтажных домов в Новогорске смогут пользоваться инфраструктурой Олимпийской деревни. 2 марта 2017 года Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией ФБК опубликовали фильм расследованием «Он вам не Димон», обвиняющий в том числе Усманова в коррупции. После выхода фильма ФБК направил заявление в Следственный комитет Российской Федерации с требованием завести уголовные дела взятки. В свою очередь Усманов подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства против Навального и ФБК. 18 мая 2017 года Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором отметил, что тот ощущает страшную зависть лузера и неудавшегося бизнесмена который начал свой бизнес с откатов на мелких сделках. А также отверг обвинения в свой адрес, подчеркнул, что попытки Навального меня оболгать – это лай моськи на слона. 24 мая Усманов в ответ на вызов Навального прийти на дебаты, где тот обещал своему оппоненту дать ответ на все пункты обвинения, записал второе видеообращение, где отметил, что ждал извинений, а не дебатов, вместо которых услышал от него очередные обвинения, ложь, дешевый популизм. Усманов сравнил Навального с персонажем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» полиграфом Полиграфовичем Шариковым, который все мечтал отнять и поделить, и высказал мнение, что Навальный – его достойный продолжатель. Кроме того, он указал, что если Шариков – глупый и необразованный демагог, то Навальный – не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун. Я воевать не пойду никуда. Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени сознательно. А воевать? шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как? Оттяпали. Вы анархист и индивидуалист. Мне белый билет полагается. Ну хорошо. Неважно, пока. Факт в том, что мы бумагу профессора отправим в милицию и заявил, что когда документально подтверждается неправда Навального, то он начинает пугаться и заявлять, что ему угрожают. Усманов отказался от дебатов, считая, что эти дебаты между правдой и ложью, и подытожил, что все дебаты будут в суде, где Навальному, которого Усманов назвал Алексей Полиграфович Навальный, объяснят разницу между правдой и ложью. 31 мая 2017 года Люблинский районный суд Москвы, Полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и обязал ответчика в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах. Таким образом, суд обязал удалить фильм с YouTube, а также удалить сайт, где размещено расследование, и удалить и опровергнуть пост, где говорится, что Усманов дал взятку заместителю председателя правительства Игорю Шувалову. И сведения о цензуре в издательском доме «Коммерсант» под контрольному Усманову Навальный пообещал обжаловать решение в апелляционной инстанции. И несмотря на все решения по этому вопросу, ролик «Он вам не Димон» до сих пор находится на ютубе на канале Алексея Навального. 2 сентября 2007 года бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей Разместил на своем сайте текст, в котором утверждалось, что Алишер Усманов якобы не был политическим заключенным, а был бандитом-рекетиром, и который справедливо провел 6 лет в тюрьме, и его освобождение было достигнуто в результате договоренности между президентом Узбекистаном Исламом Каримовым и узбекским теневым бизнесменом Гафуром Рахимовым. Сразу после этого Усманов нанял юридическую фирму для удаления компрометирующей информации сначала с сайтов Мюррея, а потом из других ресурсов, успевших сделать репост этого текста или давших на него ссылку. Множеству интернет-ресурсов пришло требование об удалении информации, а некоторые были заблокированы, в том числе по ошибке был заблокирован блок Бориса Джонсона. В конце 2011 года в одной из статей журнала «Коммерсант. «Власть». Освещающий выборы депутатов Государственной Думы, была опубликована фотография избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес Владимира Путина, бывшего на тот момент председателем правительства. Произошедшее вызвало резкое недовольство владельца коммерсанта и Усманова. По его словам, такие материалы граничат с мелким хулиганством. В результате был уволен главный редактор журнала Максим Ковальский и генеральный директор холдинга Андрей Галиев. В ответ журналисты издательского дома «Коммерсант» написали Усманову открытое письмо, в котором заявили, что их принуждают к трусости, однако Усманов заявил, что не откажется от принятого решения. 12 ноября 2012 года журналисты британской газеты The Times Билли Кендер и Ахмед Мурат сообщили, что Усманов нанял лондонскую пиар-компанию LRM Finsbury, которая отредактировала статью об Усмановне в английской википедии удалив оттуда информацию об уголовных обвинениях Усманова и другие критические отзывы. Это вызвало серьезные дискуссии в британском обществе. Свои недовольство выразили представители различных пиар-агентств, а также представители фонда Википедия. Компания RLM Финсбери выступила с заявлением, что действовала без согласования со своим клиентом. В 2018 году Усманов подал из Басманский суд Москвы с требованием заблокировать на сайте Russian Criminal три статьи, в которых его имя связывают с делом вора в законе Шакро, Молодого и другими криминальными авторитетами. В том числе речь идет о публикациях Алишер Усманов «Статус авторитет» и «Алишер Усманов в деле Шакро». Алишер Усманов имеет российские награды «Орден за заслуги перед Отечеством третьей степени», 2018 год. Орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени. 2013 год. За большие заслуги перед государством активную общественную и благотворительную деятельность. Орден Александра Невского. 2014 год. За активную общественную и благотворительную деятельность. Орден почета. 2004 год. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Знак отличия за благодеяние 16 год за большой вклад за благотворительную общественную деятельность. Почетная грамота президента Российской Федерации 2008 года за заслуги в развитии отечественной промышленности и предпринимательства. Благодарность президента Российской Федерации 2009 год за активное участие в подготовке и проведении первого всероссийского форума России Спортивная держава. Благодарность правительству Российской Федерации 2008 год за активное участие в социально-экономическом развитии Курской области. Нагрудный знак МИД России за вклад в международное сотрудничество 2013 год. Орден Дуслык Дружбы Татарстан 2018 год за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан, активную общественную благотворительную деятельность. Также имеет иностранные награды. Орден Достык второй степени Казахстан 2011 год за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами. Орден Достык первой степени Казахстан 2018 год за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Орден Почета Южная сеть 2011 год за большой вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и сотрудничества между народами, активную и благотворительную деятельность оказанную народу Республики Южная Осетия поддержку в строительстве социально значимых объектов. Орден за заслуги перед Итальянской Республикой степени Командора Италия 2016 год за вклад в российско-итальянские отношения и в знак высокой оценки участия Алишера Усманова в проектах реставрации Усадьбы Берга в Москве. Здесь с 1924 года располагается посольство Италии в Российской Федерации. Реставрации зала Гарацеев и Курицеев в капиталистских музеях. Фонтана Диос-Куров на Кверинальдской площади и форума Трояна в Риме. Орден Эль-Юрт-Хурмати, Узбекистан 2018 года за огромный вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, эффективную реализацию крупных инвестиционных проектов в стране, активное участие в создании в Узбекистане уникальных духовно-просветительских комплексов с целью возрождения и сохранения богатого исторического наследия и национальных ценностей нашего народа, искреннюю любовь к родине, являющейся примером для молодежи, а также за содействие в развитии спорта и туристического потенциала республики. Также у него есть и конфессиальные награды. Это орден Альфахар первой степени от Совета муфтиев России в 2016 году за огромный вклад в дело возрождения ислама в России, за поддержку программ, направленных на развитие духовно-нравственных и культурных ценностей уммы. Укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей. Рассказы о богатейших людях – это история успеха в России, и если вы нашли для себя секрет успеха, который может вам помочь найти свою дорогу к богатству, то ставьте лайк. Если вы не смогли понять, как нужно делать деньги в России, ставьте дизлайк. Но в любом случае, эти истории никогда вам не покажут по центральному телевидению. Поэтому подписывайтесь на канал и включайте колокол, который известит вас о выходе в следующего ролика. А если вдруг вы этого не сделали, то просто знайте, канал «Ты хочешь стать миллионером» публикует новые ролики каждый вторник и четверг в 19.00 по московскому времени.